Ну вот и все, я больше не буду прежним Ну вот и все, и все разлетелись надежды Как бы я хотел вас всех обнять И просто о многом молчать Несчастная мать, и сердце уже не будет стучать, как всегда. И встали часы, и будут длиннее года. Вы ангелы наш, мы будем молиться за вас каждую секунду и час. Ты моем навсегда Ты все равно жив Но так распорядилась судьба Ты все равно жив И ангелы с тобою легко Летят высоко Летят высоко Сердце ты моем навсегда, ты все равно жив, но так распорядилась судьба, ты все равно жив, и ангелы с тобой легко летят высоко, летят высоко. Ну вот и все. С вами встретимся позже Но вот и все и это изменить невозможно Как бы я хотел вас всех обнять И просто о многом молчать И многие тысячи слов любви Сказала бы каждая мать я знаю, что там у вас будет все хорошо, и с Богом вы рядом, иначе б никто не ушел. Вы ангелы наши, мы будем молиться за вас каждую секунду и час.